для саморазвития. И была такая идея там пойти научиться глину любить или рапорское искусство. Итак, через интернет, как-то попадается курс Дмитрия. И первое, что бросается, это видео, где он стоит, рассказывает про его курсы и рассказывает, что они на этих курсах делают. Первое впечатление очень позитивное, что очень уверенный такой искренний человек, именно ну, не наигранное такое ораторское какое-то искусство, а именно тому, что в принципе в жизни можно применить, если ты там каждый день не выступаешь. Но потом я начинаю смотреть это видео и вижу, что на курсах они рассказывают про какие-то предметы. И у меня сразу в голове, как я в жизни расскажу про предмет интересно. Он приводит пример с дверью, какая-то там текст просто сумасшедший, Я думаю, какой ужас. Думаю, ну да, нужно, чтобы пострашнее какой-нибудь курс, чтобы ну вот, на самое больное. И потренировать. Ну и вот как раз решать в путь. Первая неделя, в принципе, оправдывает. Это все, потому что мы приходим все вместе и нам дали текст на втором занятии. Я уже целую ночь не спала перед этим текстом и даже разбудила там маму, чтобы она послушала этот текст утром, который будет там очень долго Но тренировалась, реально переживала, пришла Потом выступили все, очень уверенно выступили Поэтому я такая, лучше сиди, потому что реально опозоришься Выхожу, как-то справляюсь и к концу занятия каждый начинает рассказывать про свой опыт, что ему действительно было тоже очень тяжело, и какой-то туман мало рассказывала, и Денис тоже про 5 часов утра рассказывал, как там попрактиковался что-то. И я понимаю, что в принципе мы все в одной большой галоши, и это реально очень страшно. И Дмитрий после этого вышел и объяснил, что с этим можно жить. И дал нам пару техник, как писать правильные тексты, и вообще, что с этим всем можно как-то перебороть это все. И дошли недели, я уже начала смотреть себя на камере и понимаю, что в принципе ну, адекватный человек вроде, разговаривает, не падает на пол, хотя кажется каждый раз, что падает. И вот уже на последнем занятии, когда у нас мы там четыре текста просто сочиняли, я даже помню, ну, вот этот про картину нужно просто было рассказывать, у меня такой точек, -то я вообще не подготовил текст, выхожу и как-то вот, вот рассказываю его вообще не было никакой подготовки, сажусь обратно и понимаю, ну вообще, ну мы ну, как бы вообще как бы, реально курсы работают вроде бы, уверенность точно есть, я не знаю, что это был интересный текст, но уверенность появилась, поэтому результат курсов вчера ночью я спала очень хорошо и ну, даже про окно более-менее интересно рассказать